Для создания нашего маленького букетика потребуется совсем немного материалов. Это фоамиран голубого или синего и зеленого цвета. Я буду пользоваться дыроколом фигурным. Но, в принципе можно вырезать такие пятилепестковые цветочки вручную. Расскажу немножко про тычинки. Тычинки делала сама. Это проволока с желтеньким кончиком. Проволоку нарезаете нужного вам размера. Я пользовалась вот таким контуром по стеклу и керамике. Просто маленькую капельку наносила на кончик проволоки и оставляла засыхать на несколько часов. Вот так получаются тычиночки. Ничего сложного. В этом букетике около 30 цветочков. Поэтому я подготовила необходимое количество тычинок. И все что остается сделать это вырезать сами цветочки и сделать такую травку если вы посмотрите сзади я просто отрезала три таких травянистые полосочки чтобы они дополняли наш букетик Итак, приступаем и к Мы не пробовали пользоваться драколом для вырезания фоамирана, я могу подсказать вам такой небольшой секретик. Желательно взять бумагу обычную бумагу для ксерокса и подложить ее под наш кусочек фоамирана. Тогда листочки нашей фигурки будут вырезаться гораздо аккуратнее. Заодно можете воспользоваться вот этими бумажными остатками для создания бумажных цветочков, например. Когда мы все детальки. Для того, чтобы наши цветочки были более реалистичными, нужно немножечко подрезать расстояние между лепестками. Но прорезать до такой степени, чтобы, во-первых, цветок у вас не развалился и чтобы мы могли потом воткнуть нашу проволочку чтобы было расстояние то есть диаметр внутри где там нужно оставить ну хотя бы 3-4 миллиметра остальное прорезаем после этого нагреваем наш цветочек на утюге хорошенечко его прижимаем чтобы он хорошо прогрел вот нагреваем нашу незабудку хорошо бы ее распрямить пальчиком в серединку нажимаем пока она теплая и распрямляем ее, чтобы цветок раскрылся. Цветочки готовы. И теперь пока утюг горячий, готовим травку. делаем такие длинненькие срезы остроконечные Мы просто зигзагом как бы вырезаем Основание нашей травки тоже должно быть такое тоненькое, чтобы нам можно было ее поместить на букетик. И мы нашу травку немножечко обрабатываем на утюге. И немножко вытягиваем, чтобы она ожила. Вот ну, такие травки мы оставляем. Можно сделать все четыре заготовочки таким образом, а там уже будем смотреть по самому букетику, сколько и нам понадобится. У меня травка готова. Теперь можно приступать к сборке нашего букетика. Убираем утюг и берем клей. Я беру, как всегда, космофен. Налью его на кусочек фольги, чтобы он не впитывался и меньше высыхал. Несколько капелек. И возьму зубочистку. Что мы дальше делаем? Дальше мы протыкаем нашей тычинкой цветочек зубочисткой берем клей и под самым вот этим желтым пятнышком намазываем и сажаем нашу и такой замечательный букетик у меня получился теперь нужно его красиво оформить поскольку у меня разной длины Дычинки, то я выбираю сначала самые длинные. Они у меня будут сверху, самые короткие снизу. И просто в хаотичном порядке, так сказать, как вам нравится. Поворачиваю немножко головки цветочков сюда, в эту сторону, чтобы они на меня все смотрели. И собираем букетик. Подготовьте тейп ленту, чтобы зафиксировать то, что у вас получится. раздвигаем наши проволочки чтобы форма была соответствующая нашего нашей брошки если это букетик то вы уже там сами тогда с, с назначением форма будет зависеть от назначения вашего букетика может быть это будет брошь и бутоньерка может быть вы захотите сделать заколку тогда форма будет немножко другая Поскольку у нас э, цветочки на проволоках, то мы можем легко менять направление, угол наклона. В общем, менять форму в зависимости от наших потребностей. Примерно как-то, как-то вот так это все у меня будет. Потом это все еще поправится, конечно. Я фиксирую этой плентой, чтобы ничего не развалилось. Пока немножко фиксирую. Здесь обрезаем лишнее. Берем. Закрываем все этой лентой, хорошенько ее растягиваем. Самое главное хорошенько низ закрыть, чтобы ни в коем случае эти проволочки у нас никуда на одежду не попали, нигде ничего не поцарапали. Несколько раз закрываем это все. Ну вот и все. Готова наша незабудка. Вот такой получился у нас букетик. По желанию вы можете сюда еще добавить ленточку, завязать какой-то красивый бантик из атласной ленточки или из капроновой. Такой миленький у нас с вами букетик получился. Если будете делать из него брошку, то просто приклеиваете вот эту заготовку для броши на обратную сторону вашей вашего букетика. Ну, соответственно, если это будет заколка или еще что-то, вы уже по усмотрению.